Если твои губы пристрастились к бальзаму для губ, то верны две вещи. Первое – это видео для тебя, и второе – это видео не для тебя, так как технически этого не происходит. Твои губы не могут пристраститься к бальзаму для губ, но иногда действительно кажется, что так происходит. Это так неприятно, твои губы становятся раздражительными, шеушаться, появляются корочки и трещины, и даже кровоточимость. Тогда ты наносишь больше бальзама, но тогда становится только хуже, хотя внешне немного помогает, проблема остается. А если ты перестаешь пользоваться бальзамом для губ, то тогда они снова становятся раздражительными, сухими, с корочками. И тогда тебе приходится использовать бальзам для губ, который удерживает тебя в этом цикле, что технически не является зависимостью, хотя это повторяющийся цикл, который может быть очень неприятным. А ведь есть много средств для губ, которые просто ужасны, различные по цене и дорогие, и недорогие, наполненные разными ароматизаторами, красителями, и в них нет просто отличных ингредиентов. И поэтому это видео для тебя, потому что у меня действительно есть рабочие средства для губ, которые увлажняют, питают и не держат тебя в цикле. И как только ты устранишь проблему, ты будешь свободна от них. С вами Ажи, подпишись на мой канал, поставь колокольчик уведомлений, а мы продолжаем. Уходы за губами нужно подходить не так, как к уходу за остальной частью лица. Потому что кожа на губах очень отличается Защитные слои намного тоньше, рогового слоя почти нет Твои губы уязвимы к потере воды и проникновению раздражающих веществ Они очень чувствительны к повреждению от ультрафиолетового излучения ветра, что приводит к обветриванию на кожу губ нет волосяных фолликул и сальных желез, что действительно важно, так как кожное сало содержит антиоксиданты, например, витамин Е. Распространенные средства-раздражители, которые часто встречаются в уходовых средствах, камфора, фенол, ароматизаторы, цитрус, грушанка, перечная мята, корица, ментол, пропиугалат. Это то, что делает твою кожу губ очень блестящей. Салициловая кислота также может быть раздражителем для кожи губ. И некоторые ингредиенты солнцезащитного крема. Хотя это маловероятно, скорее, если твои губы уже потрескались. Такой ингредиент – оксибензон. Также нужно быть осторожным с таким ингредиентом, как аналин. Это из шерсти. Может очень увлажнять, но также быть сильным аллергеном. Так на что же следует обращать внимание? Тебе нужно выбирать лечебные составы, включая, например, козий вазелин. Это лучший ингредиент для уменьшения потери воды в коже. А также защищает от раздражающих веществ и ветра. Керамиды – это липиды, которые естественным образом содержатся в нашем кожном барьере. Есть исследования, что нанесение их на губы может быть полезно в лечении потрескавшихся губ. Масло ши – хороший уважняющий ингредиент, который помогает препятствовать потере воды в коже. Масло на плянах является хорошим антиоксидантом и смягчающим средством. Минеральное масло – удивительный ингредиент, когда кожу нужно защитить от ультрафиолетовых излучений. Ищи бальзамы, в состав которых входит диоксид титана и оксид цинка. Наносить бальзам или мазь нужно несколько раз в день. Если ты говоришь, ешь, пьешь, нужно обновлять защитный слой и даже на ночь, так как наша кожа теряет влагу, особенно губы. Многие люди пускают слюни во сне. Слюна на коже является раздражителем, может разрушать кожный барьер, усугублять сухость губ. Обращаю внимание на продукты, которые ешь и пьешь. Мы часто виним средства по уходу за кожей, но многие ингредиенты раздражителя находятся в специях. Корица, мускатный орех, имбирь, лимон. И если они остаются на коже, то вызывают раздражение. После чипсов специи остаются не только на пальцах, но и на губах. После такой еды и напитков нужно взять влажную салфетку, вытереть рот, промокнуть насухо, и только тогда ты не захочешь губы облизывать и не вызовешь еще больше раздражения. Конечно, нужно избавиться от самой вредной привычки для некоторых людей – это облизывание губ. Так как слюна – это раздражитель из-за ферментов, которые помогают расщеплять пищу. Слюна испаряется, еще больше вытягивает влагу, и даже кожа вокруг губ может пострадать. Еще нужно отказаться от жевательной резинки, так как в ней есть многие раздражители – это ароматизаторы, мята и другие. И также частички слюны попадают на кожу губ, что является сильным раздражением, особенно в уголках рта. Но из самых важных действий, которые нельзя делать, это отрывать, ковырять, усиленно очищать кожу губ сахарными скрабами. Потому что если ты вспомнишь анатомию губ, что ты отшелушиваешь, там уже почти нет никаких барьеров. Отшевушивая губы скрабом, на самом деле ты еще больше ослабляешь ту барьерную функцию, которая у тебя есть, способствуя еще больше потере воды и проникновению раздражителей. И в итоге это ухудшит все для тебя. Конечно, сразу все становится мягким и гладким, но очень скоро появятся трещины. Можно нанести каплю масла шеи и сверху нанести вазелин. Это запечатает губы на ночь. Также нужно избегать контактов с металлом, так как во многих металлах находится никит, а это и достаточно известный аллерген. Его можно встретить в соломинках, в цепочках, в скрепках. То, что люди могут машинально поднести ко рту, когда волнуются или задумались. Зимой с обогревателями нужно иметь увлажнитель воздуха, который поможет сохранить влагу в коже. Если у тебя кожа очень чувствительна к ароматам э, или есть уже какое-то раздражение, может быть, пероральный дерматит или угловой хиелит, обратись к своему лечащему врачу, дерматологу, который поставит верный диагноз, не используй интернет для постановки своего диагноза. Если тебе понравилось это видео, подними палец вверх, поделись им с друзьями, не забудь солнцезащитный крем, а мы увидимся в следующем ролике. Пока!